Всем привет, меня зовут Алина, я руководитель компании Base from Thai. Сейчас я нахожусь на конгрессе, это международный конгресс, который посвящен хорошему самочувствию и энергии огня, и относится к спа-индустрии. Это третий день конгресса. Вчера было очень интересное выступление внука человека, который придумал японскую систему оздоровления Шаацу. Он тоже занимается, как и его дед. Эта система просто потрясающая, столько энергии в человеке. Отдельно я расскажу, потом более подробно про шиацу. Также я записала видео, он давал мастер-класс по шиацу. Отдельно он делал обучение, но по обучению я вам покажу, потому что мне просили распространять. А небольшой мастер-класс я вам предоставлю. Также он мне подарил книгу где расписаны точки, на которые стоит воздействовать при шиацию, которые продлевают жизнь, дают хорошее самочувствие и обеспечивают хороший ток энергии по организму. Также вчера было очень много интересной информации от спикера из Малайзии, вообще потрясающий человек, который посетил 127 стран, очень зажигательный, показывал приемы тайского малайского массажа, Плюс были лет... была целительница из Африки, при этом она европейка, женщина светлой кожи, со светлыми волосами. Ну, вот она живет в Южной Африке, и она рассказывала о местных приемах целительства. Вообще весь семинар ну, прошлых два дня, но сейчас посмотрим, на этот период, думаю, тоже было посвящено энергии огня. То есть мы рассматривали как эмоции, так и как огонь помогает нам спа-индустри. Так, ладно, сегодня... Global Wellness Day. Сегодня мы будем рассматривать основы питания и прочие интересные вещи. Итак, все уже начинается. Заканчиваю трансляцию. Более подробно о то, том, что здесь происходило, я вам расскажу позже. Целую!